Салам, братанам, теплый ветер по ногам Обещаем по рации, передаем в абстракции 12.04 Куба Либра, не пропусти нового там клацаем для своих от души Не разойдутся мосты, взорвутся стены С головы уйдут головные проблемы Уши ебнут от баса, привет нашим от ваших От пацанов, уважающих Баха и умеющих бахать Напрямую к пульсу, биение сердца ебашит сильно От Леона вам посыл, всем пока Удачи спасибо, дамы и господа видят наши лица 12.04 Куба ли Отдохните от души и руками нам качайте Девчонки, юбку покороче, и чулки одевайте Зуб пропитан, на сердце аккорд А мы срываем голос, и у вас идет восторг А вы продолжайте качать рукой бодрый Сегодня будет жарко, с вами Сережа Добрый Приглашение дается только лишь раз День космонавта, выносим строки на показ цены все в огнях, полный зал, руки в небо Либра, встречай гостей, мы тут взорвем Так что чулки и юбочки станут на показ Код две сотки залипай, тащи своих подруг, с ними в текста никой. Зачитаем так, что вы будете рады, и дальше по плану как надо.